Привет, народ. Мой ник теперь изи, поэтому поэтому Изи-пизи. Лемон-близи. Как-то так. Так, мы начинаем с третьей ночи. Я уже научился в эту хрень играть. Я думаю, тут будет дофига скримеров, я умру, и вам будет смешно, как я буду умирать. Так, нужна звук. Чуть погромче, я уже научился посмотреть на... Ага, выкусите, уроды. Так, я надеюсь, пока что меня никто не будет трогать. Пошли вон. Пошел нахер. И ты пошел нахер. так да. да. как это было круто, ах, аж мурашки покажешь, сука. Ненавижу эту игру, ненавижу хорроры. Какого вечно в них играю. Почему игра не может просто пугать там сферы? Нет, нужно обязательно скримеры, да? Она ну пошел вон отсюда, с моей кровати, я на ней сплю. Зачем вообще светить, если, ну, не слышно их? Пошел вон, что ты бегаешь? Почему я не слышал, когда он дышал в прошлый раз? Вот там вот и сиди, вот там вот и сиди, вот там вот там вот там вот, сука, сиди. Ха, выкусись, сучара. Надо развернуть. Посмотри, там еще маленькие уроды сидят уже. Фух, ненавижу эту игру. Я бы лучше тортик сейчас кушал. Нахрен мне эта игра кончена. Но поскольку вы сказали, что ее нужно пройти, я попробую ее пройти. Окей. Пошел вон. Я там слышу. Пошел вон отсюда. Ведь вперед вот сюда надо бежать. Эх! <interface> <ninguém blowing> Но почему он не дышал? Он сука не дышал. Он не дышал. Он делал так. Э -э -э -э и топал! Но он же не дышал. Ватафак! офак вообще! Почему я такой мокрый, как девочка? Реально потиху, как девочка? What the вообще! Ненавижу тебя, я говорю. ненавижу хорры. Кто бы что ни говорил, хорры это дерьмо. Да как так, я не понимаю вообще. Ну, козлина. Там вот и сиди. Там вот и сиди, тварь. Ой, твою мать. Фух. Сколько нужно ждать, пока он уйдет, интересно. Уйди нахер. Я слышал там. Так, надо развернуться вот сюда. Пошли вон отсюда. Вы, твари, мелкие. И ты Опа! У нас он уже тут сидит, сучий, ты потрох. Сиди здесь. Просто тупо сиди. Сиди. Сиди, сиди, сиди. Когда он свалит нахер отсюда? Фух, свалил. Но у меня еще выпрыгнули на меня, да? О, надо переждать ночь долбаную. Я слышу там... Я не понимаю до сих пор, как это работает все. Не понимаю. Ну как, как ты там был, ты там не был, ты, твою мать, ты там не был. Жизнь боль. Блин. Какой черт. Как вы думаете, такое чувство, да? Что эти игры созданы для физически больных людей, которые... Ага, ага, я, я понял, я понял И практически понял, как они появляются Да, я по, походу практически понял Теперь здесь Надо посвятить испугаться Вот, твою мать, я постоянно пугаюсь Я знаю, что он сделает это Но я постоянно боюсь его Три, два, один Опа, я понял, как это делается Практически Да не, ну что ты делаешь? Вот сюда теперь тяну, Ага, вот он дышит. Раз, два, три. Понятно. Теперь здесь. Раз, два, три. Он ушел. Теперь здесь. Пошел вон отсюда. Развернемся. игра мразь игра мразь знаете когда игры есть мразь вот это вот сейчас она мразь фух ненавижу эту Ненавижу. вот это вот еще одна даунская игра реально я не знаю как в нее играть кто ее создавал но это просто жесть полнейшая я создавали придурки тоже какие-то рассказываю в чем суть этой игры суть выжить от скримеров. Опять, как это прекрасно, как это божественно. Нужно посмотреть на лаптоп, смотреть, где у тебя сейф-зона есть. сейф-зона теперь на Д. Если ты на Д не пойдешь, тебя сожжет скример. Класс. Обожаю это. А, да. И теперь еще обязаловка. Нужно... Я же на любой шорох реагирую. Нужно заряжать эти аккумуляторы зачем-то. Какой-то придурок поставил аккумулятор, и нет, чтобы свалить из этого дома. Нет, что-то, я останусь здесь. Эрор. В смысле, это В смысле, эррор? Я не понимаю. А что мне делать с этим? Если там эррор, что мне делать, что... В смысле? Я не знаю. Мне как-то уже страшно. Я услышал там кого-то. Твою мать! Заряжайся! Вы это слышите? Я это слышу. Чем мне делать с этим эррором? Он типа не показывает... Ну, открывай. Почему? Что... Что, это, что это такое? Что за херня? Все, да? Твою мать! В смысле? Э -э 8067 А это что за байдан? Я умру сейчас. бля, валим, валим, валим, валим, валим. Да ты там сиди, что ты? Развлекайся, отдыхай. <свист> <свист> <свист> Ладно. Я должен пережить эту долбаную ночь. Я хотел где-нибудь даже. У меня эрорит. errored. У меня что-то нет. Что нормального программиста, нормально осветить это Нет, ты сам, чувак, бегаешь, какие-то дебильные головоломки. Кто вообще придумал эти головоломки? Почему они именно такие? Вот почему. Вот ты головолок, вот просто посмотрите, да? Он. Он. Тут найти надо, тут. Э, так. Так. Идем. Вот, отлично. 872. В смысле? 4-9. Слава яйцам. Checkpoint. Это. Я так. Оп! Что это такое? Нам еще 3 раза нужно. Пережить. Это несколько часов. О, нахер. Ой, нахер. Валим, валим, валим, валим, валим, валим, Я не знаю, где светится, но я свали сюда. Она же за мной не придет, правда? Знаете камеру вот. В. Ой, бля, в смысле, куда ты идешь, чувак. Ну, А, сейф поинт, поэтому она меня здесь не тронет, правда? Бля, я умру, да? Не, я жив пока что. Б.Р. Да ну елки палки, ну почему ты ломаешь это все? Дурные девушки. Не вижу. Ну как я люблю девушек. Куда мы без них, правда? Я стараюсь для вас видеоролики делать. Такие, что вам нравились Нет.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 Хуже, блин, чем когда занимаешься в зале. Какого чёрта? Как вообще реально? Долбанный бред. <звы> Сука. Тебя там не было. Тупые девушки. Это реально? Это вот? Вы странные все? Ну как тупые? Ну вот это, вот это по крайней мере, тупо. Никакого сексизма нету ребят, вы че? Никакого сексизма. <смех> я девушек люблю. Так же самое, блин, как Кошелотов. Я люблю Кошелотов. Типа, но ну, мне как бы и все равно, но и как бы и не хотелось бы, чтобы Кошелоты вымирали. Поэтому я люблю девушек как Кошелотов. Кошелоты не крутые, они жрут рыбу, а девушки иногда жрут рыбу. Или что такое? Да, почти не быстро. То есть, в принципе, я выживу. Если сейчас вы тут все почему? 47, 8, 8. Мне кажется, мне жопа па, когда я только кроти... Ой, да, да, да, да, да. Что ты что делать? Я на сей в точке, меня никто не должен трогать. Я в домике. Пошла... В домике. Сучара. Ты когда играл в игры в детстве? Ты понимала, что в домике это значит в домике? Нет. Нет. Я больше в эту хрень не играю. Это жесть. Ребята, также уделите мне минутку времени. Мой друг Влад Гуцел, который... Был со мной на видеопипле, принял предложение от Савина Мур, ну даже как предложение, принял вызов от Савина Мур э, на то, чтобы ему сделали депиляцию э, на площади у всех на виду и ему сделают депиляцию на шопе. Это будет очень, наверное, весело или очень стрёмно. Э, я думаю, это будет стрёмненько. Вот. И если у него на канале там наберется 5000 подписчиков, у него там осталось фигня уже там 1300 подписчиков, он это сделает и это выложит в инет. И мы все вместе дружно с него посмеемся. Я думаю, это будет очень круто. Вот, в принципе, все. Я надеюсь, вам всем все понравилось. И отдельное спасибо Вике Брежневой за очень крутой рисунок. Спасибо. Давай.